Всем дорогие мои, я рада вас приветствовать. У нас сегодня завершающее занятие нашего открытого флешмоба по практической нумерологии и коррекции судьбы. И сегодня мы с вами будем затрагивать, наверное, самые-самые вкусные темы или самые серьезные самые важные самые актуальные для многих из нас мы с вами будем говорить сегодня не столько о том что такое предназначение я уже два дня рассказывала об этом да, о важности предназначения сегодня мы с вами поговорим о том что мешает реализовать предназначение что такое королевство кривых зеркал и как мы в него попадаем что такое одержание чужими ролями когда при всех наших желаниях при всех наших мечтах и усилиях мы не можем реализовать свое предназначение и самое главное как выйти из этой ситуации как выйти из королевства кривых зеркал да, что для этого нужно сделать вот поэтому сегодняшний веб он будет очень и очень такой практически он будет требовать вашего участия причем такого быстрого участия да, что я замечаю иногда когда приходит на такие открытые занятия ко мне ну, э, в таком состоянии э, не собранном э, куча других мыслей отвлекает все э, вы знаете несмотря на то что это занятие фри то есть бесплатное вы можете для себя взять очень много всего полезного и все что вам нужно для этого это изолировать свое пространство сфокусироваться на том что происходит отключить телефон попросить близких вас не беспокоить и не поставить Соответственно, быть вовлеченным в процесс эти час-полтора, вот тогда для вас это принесет большой эффект, большой результат. В противном случае то, что называется, есть такое выражение, что кушал, что радио слушал, да? ну, то есть информация пройдет мимо. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, дорогие мои, о том, чтобы у вас была правильная атмосфера, чтобы вас ничто не отвлекало. Предупредите близких, отключите телефон и стопроцентно сфокусируйтесь, пожалуйста, на том, что сейчас происходит. Если уж вы пришли, если вас интересует тема, реализации своего предназначения, достижения успеха в своей жизни, то ну, найдите это время для себя, эти полтора часа, и выберите себя в конечном итоге. Все остальное оставьте за пределами этого круга. Если это понятно, если вы это принимаете, поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Таким образом, я пойму, во-первых, что вы меня слышите и видите, и во-вторых, то, что вы со мной на одной волне, и условия для вас приятные, понятные. Ага, отлично. Я вижу ваши плюсики. Это замечательно, это здорово, тем более, что тема действительно очень важная, она касается нашей жизни, касается того, что у нас есть сейчас и чего мы хотим в будущем, и как получить то, чего мы хотим в будущем, правда? Вот это то, что волнует большинство из нас. Хорошо, вижу ваши плюсики. Благодарю вас, дорогие мои. Если у нас есть новенькие сегодня, поставьте, пожалуйста, единички. Те, кто меня видит первый раз и слышит первый раз в прямом эфире. Я уже вижу, что есть очень много тех, кто является моими учениками, моими клиентами. Я вижу постоянных участников наших флешмобов. Вы можете поставить десяточки. Если есть новички, пожалуйста, поставьте единички чтобы я понимала, сколько есть у нас новеньких сегодня в прямом эфире. Нужно ли мне рассказывать о себе, или вы и так уже все знаете. Так, пока вижу только десяточки. Новенькие, пожалуйста, включайтесь, ставьте единички. Это важно. Так, нужно, прям требование такое, нужно рассказывать о себе, ага, есть единички, просто все, нас уже достаточно много, да, вот кто новенький сегодня, ставьте единички, не стесняйтесь нажать клавишу один и определить себя как новичка. Я всегда рада новичкам. Для меня это всегда приятно видеть новые лица в своем кругу. Угу. Так, есть все-таки. Хорошо. Ну, давайте потихонечку с вами встраиваться в процесс. И те, кто не хочет себя идентифицировать как новички, это ваше право, оставайтесь как серые кардиналы в тени, наблюдаете за мной издалека. Я все равно рада вашему участию. И я хотела бы начать наш сегодняшний веб с вопросов. Они очень важны, эти вопросы, потому что они лично вам, каждому из вас, кто сегодня присутствует, дают так называемую фокусировку. Фокусировку на основных целях. И первый вопрос, он звучит так. Почему вы интересуетесь нумерологией? Зачем вы занимаетесь изучением нумерологии? Наш сегодняшний веб, как и весь, в принципе, флешмоб, он связан с темой нумерологии, с картой рождения, с картой судьбы каждого человека. И мне хотелось бы от вас, от присутствующих, получить ответы на вопрос, почему вам это интересно, зачем вы занимаетесь изучением нумерологии. Напишите, пожалуйста, в чат, можно без таких сложно подчиненных предложений, конкретными да, фразами, потому-то, потому-то, потому-то. Там интересует то-то, то-то, то-то. Нумерологией занимаюсь потому, что... Почему? Напишите в чат, смелее... Так, любовь, Михайлова, потому что уже получила ответы на многие свои вопросы. Здорово, классно, спасибо. Остальные смелее, ребята. Хочется разобраться в себе и в своих проблемах. Светлана, а каких именно проблемах? Вот это важно. Каких именно проблемах хочется разобраться? И что хочется понять о себе? Да, я для чего это делаю, задаю эти вопросы, чтобы у вас внутри возникла такая четкая фокусировка и понимание, что для вас является важным. Так, жизнь такая, любовь Ларионова, не ответ на вопрос. Почему хотите, почему для вас это важно? Так, чтобы глубже узнать себя, помогать людям, отлично, чтобы вспомнить себя. Люблю цифры, верю в них, а лучше, хочу лучше познать себя, помочь своим близким, направить их. Получить профессию. Отлично. Интересно изменить к лучшему, найти себя. А что значит, Лукьянова Мария, что значит для вас вот, найти себя? Это что значит? Это профессия, это более глубокое понимание себя. Что значит найти себя? Да уточните для себя. Так, Татьяна Мельникова. Замечательный инструмент познания себя для решения запросов клиентов. Хорошо. Тем ли занимаюсь, почему нет денег? Вот уже более конкретно. Узнать предназначение, финансы, здоровье, отношения, карма. Это то, в чем вы хотите разобраться. Я правильно понимаю, Наталья? Так, Викторина, номерология. занимаюсь так, как хочу изменить, и уже меняю свою жизнь лучше. Угу. И все-таки... Если какие-то цели, ребят? Вот есть ли какие-то внутри вас запросы, то, что вы хотели бы получить или конкретно изменить? Это будет, наверное, мой второй вопрос. И для меня очень важно услышать ваш ответ на него, потому что я могу повернуть да, свое повествование в ту или в другую сторону, исходя из того, как вы ответите на этот вопрос. И вот у нас у каждого есть свои определенные стремления, желания, цели, задачи, и есть в то же время определенные... Ну, давайте скажем, проблемы, хотя я не люблю этого слова, препятствия, ограничения и так далее, с которыми хотелось бы разобраться. У кого-то это отсутствие денег, у кого-то это нерешительность, у кого-то это отсутствие мотивации, у кого-то это нехватка знаний и так далее. Вот какие свои проблемы и задачи вы хотели бы решить с помощью нумерологии? Вот это уже такая очень... Точная фокусировка, то, что я называю точное прицеливание. Напишите в чат, не мне, вы напишите в чат, одновременно для себя получите как раз-таки вот эту вот фокусировку, которая, возможно, уже будет для вас э, очень таким важным чекпоинтом, да, моментом, с которого все начнется и запустится совершенно другой процесс. Итак. Какие свои проблемы и задачи вы хотели бы решить с помощью нумерологии? То есть что вас на самом деле на сегодняшний момент больше всего волнует? Что бы вы хотели изменить, что бы вы хотели улучшить и так далее? Пишите. Угу. Так, Викторина, исцеление себя, задача. Отлично, конкретная задача. Любовь Михайлова увеличить свой доход в любимой деятельности очень четко. Видите, как это работает? То есть в целом может быть финансы. Да? Почему изучаю нумерологию? Хочу улучшить финансы, хочу понять себя. А когда мы сужаем запрос, когда мы фокусируемся, у нас в сознании возникает очень четкий такой направленный луч, да, что я хочу изменить? Я хочу улучшить здоровье. Что я хочу получить? Я хочу увеличить доходы в том, чем я занимаюсь. Вот об этом я вас как раз и спрашиваю. Пишите, дорогие мои, пишите. Так, реализовать себя, помочь детям быть успешными и улучшить свое материальное положение, увеличить доходы. Чем заниматься, чтобы были деньги? То есть найти дело, да, Светлана, найти свое предназначение, то, что будет вам приносить и удовольствие, и доход. Так, хочу иметь стабильный поток клиентов, увеличивающийся доход. Отлично. Найти предназначение для себя. Еще, ребят, включайтесь. Нас так много. Отвечают всего несколько людей. Вы здесь же не просто так, наверное, включайтесь, пишите, какие свои проблемы и задачи вы хотите решить. Предназначение есть. Есть предназначение. Несколько раз повторилось. Угу. Окей, замечательно. Еще кто есть? Пишите свои запросы. Что хочется решить что хочется изменить так уйти от созависимости это серьезный запрос на самом деле до да, исцелить себя наталья я вас помню по вчерашнему вебу научиться монетизировать свои знания вы точно мой клиент я могу этому научить отлично я рада что есть четкая цель Конкретнее понять, что мешает выйти на предназначение, увеличить доходы, привлекая партнеров через интернет. Очень даже четко прописанная цель, даже такая, скажем так, определенная. Ну, отлично. Так, реализовать себя, улучшить материальное положение. Вижу, что очень часто встречается тема финансов. Да, ребят, плюсики поставьте. Кто хотел бы улучшить финансовое положение прежде всего? И да, для многих из нас хотелось бы, особенно для женщин, я знаю, через любимое дело, через то, что мы любим, через то, что нравится, когда мы имеем энергию на это, да, хочется просто заниматься любимым делом и получать за это деньги, как в песне. Хочется жить, жить, жить и получать за это цветы. Правда, плюсики поставьте, особенно для женщин. И мужчины тоже на самом деле хотят найти четко то дело, которое принесет им и чувство внутренней satisfaction удовлетворения, да, и в то же время хороший финансовый результат. На самом деле для каждого из нас это важно. Ну что ж, надеюсь, что я тот человек, который вам поможет найти ответы на свои вопросы, потому что я темой предназначения самореализации, достижения финансовых целей и планов занимаюсь достаточно давно. Для новеньких я представлюсь, зовут меня Дорис Костива Мендоса, старенькие меня уже очень хорошо знают. Да, и я, наверное, отличаюсь от других тренеров тем, что... Ну, так мне повезло, что моя жизнь была очень сложной с самого-самого моего рождения когда мне только было 11 лет, мой отец оставил меня, исчез навсегда. Мне пришлось проводить свое детство с отчимом и в кругу семьи, где царило непонимание, конфликты, непринятие друг друга, ругань, скандалы, ненависть. Естественно, мой отчим испытывал определенную ревность за то, что ребенок не его, отыгрывался на мне как мог. И вот это было начало моего пути. потом так случилось что мои родители в данном случае я имею ввиду маму и отчима они погибли когда мне было 12 лет то есть из 12 лет я осталась предоставлена самой себе осталось немного родственников которые не особо меня жаловали и любили за независимый характер и вот с детства пришлось начинать работать очень рано каким-то образом обеспечивать себя особой помощи не было от родных и я с самого детства на самом деле научилась чувствовать что такое одиночество что такое бороться за себя за свою жизнь что такое ощущает себя ненужным нелюбимым неважным и так далее я благодарна на самом деле этому опыту сейчас сейчас после того как я прошла обучение очень много, на самом деле, работы было проделано над собой, очень много курсов, ретритов и так далее, по прощению, про освобождению, по коррекциям, меня на самом деле волновала одна мысль. Почему в нашей жизни происходят вот такие вот события, когда вдруг мы теряем все? Или почему, когда мы все делаем правильно, нас не ценят, или нас не понимают, или обесценивают то, что мы делаем? Почему деньги иногда вроде они есть, и тут они вдруг и начинают уходить, и ты оказываешься полностью на мели? Вот эти вот вопросы, они были продиктованы моим жизненным опытом, да, самой жизнью, той ситуацией, которая складывалась со мной. И, наверное, я просто отношусь к той категории людей, которые не готовы принимать все как есть, не готовы просто смириться с несчастной судьбой или долей мне хотелось разобраться мне хотелось понять и мне хотелось выжить мне хотелось стать победителем и в этом плане мне очень помогло изучение изучение себя познание себя информация буквально как только я внутри себя решила что я хочу быть лучше и жить лучше не повторять историю своей семьи ко мне стали приходить приглашения, возможности да на разные тренинги на разные открытые вебинары на разные открытые курсы и все, что мне нужно было сделать, это просто следовать этому потоку. На первую презентацию я помню попала, она была посвящена теме нумерологии и пониманию своего предназначения. Я шла туда вообще без руля. О чем это? Что это за понимание своего предназначения? Что они мне могут дать? Но ну, я просто последовала вот этому импульсу, сигналу и я просто Пошла. И на самом деле уходила я уже другим человеком, потому что у меня стали складываться пазлы определенные в моей голове, что как и почему происходит, почему что-то мне очень интересно, вдохновляет, захватывает, это что-то ну, вообще оставляет равнодушной и так далее. Да? То есть с этого начался путь познания себя, и могу вам сказать, что в целом нумерология помогла мне понять свое предназначение уже и дальше, будучи постарше, когда я работала в серьезной компании, в рекламном агентстве, уже занимая должность руководителя все равно было ощущение, что что-то важное я упускаю, я буду говорить вам сегодня об этом чувстве, что-то важное, как будто вы делаете что-то не то. И на самом деле вы, вы реальный, где-то где в стороне, а жизнь проходит, как будто бы с кем-то другим если кому-то знакомо это чувство поставьте сейчас плюсики когда вроде все хорошо да, вроде есть работа есть семья есть отношения и при этом присутствует какое-то чувство внутри что «Это не со мной или это временно или вот вот вот произойдут какие-то изменения до да, то есть вот если есть такие моменты, просто ставьте плюсики сейчас. Они мне были очень знакомы. И это меня сподвигло на дальнейшее обучение. То есть я там уже во все тяжкие пустилась, и в Индию езжала на ретрит с голоданием, медитациями ночными, умолчанием, и випасану проходила. Очень много изучала курсов по нумерологии, с какой целью, чтобы понять, а что на самом деле из себя представляет человек зачем мы приходим в чем наше предназначение в чем смысл жизни для нас и как мы можем реализовать свое предназначение то есть как мы можем быть счастливыми несмотря на все ситуации которые с нами происходят да? То есть, несмотря э -э -э -э, ни на что если вас интересуют эти вопросы они действительно вас тоже затрагивают каким-то образом значит вы оказались в правильном месте в правильное время и сегодня я с вами буду делиться своим опытом я буду рассказывать вам о том как нумерология помогает понять себя понять узнать свое предназначение и самое главное решить вот те проблемные ситуации, которые у нас с вами возникают. То, что я называю блокираторами предназначения, когда мы хотим, но не можем реализовать себя. Да? Плюсики, если интересно, если понятно, если это то, зачем вы пришли, поставьте плюсики, пожалуйста, сейчас в чат. И я вам пока расскажу о нашей онлайн-школе нумерологии для новеньких Потому что те, кто не первый раз свои, вы уже знаете. Вы в курсе, вы учитесь у нас, вы проходите обучение. Для новеньких, я и тренинговый центр «Разграде» мы проводим обучение, онлайн-обучение, нумерологии по разным направлениям, классическая нумерология, пифагорейская, кармическая нумерология и обучение профессии нумеролога. Уже шесть лет в прямом эфире мы это делаем. И если вы действительно хотите освоить какую-либо из нумерологий или получить профессию, что вы оказались в нужном месте в нужное время, это то, что мы делаем. Возьмите себе это на заметку. Ну, а сейчас давайте более конкретно с вами... Перейдем к теме предназначения, его реализации. У нас сегодня будет много расчетов, поэтому настраивайтесь. Я надеюсь, у вас есть блокнотики, у вас есть ручки, они вам пригодятся. Потому что сегодня я хочу дать пощупать. Вот тем, кто любит пощупать да, инструмент, попробовать его, я хочу дать вам это в прямом эфире, чтобы вы смогли для себя почувствовать, как работает нумерология, насколько она на самом деле глубоко смотрит, глубоко нас касается. На чем базируется нумерология? На том, что каждый человек, приходя в этот мир, получает свою карту рождения. То есть определенные коды, с которыми мы рождаемся, код предназначения, то есть основная цель или задача, код реализации, то, каким путем мы должны это реализовывать, код души или код мотивации, то, что нами движет, код личности, социальные роли, профессии, через которые мы можем это реализовать, код зрелости, то, к чему мы должны прийти во второй половине жизни. То есть нумерология, она дает нам, понимание себя и своего предназначения это своего рода компас да? то есть у вас вот есть золотой компас в руке вы в нужный момент открываете его и вы понимаете куда идти как быстро идти да что одеть там на леске или одеть теплую зимнюю одежду примерно так это происходит то есть исходя из тех данных, с которыми вы приходите в этот мир, ваша дата рождения, ваша фамилия, имя, отчество, вы получаете целый набор Кодов, которые составляют вашу карту рождения. И эта карта рождения, если вы, конечно, владеете этой информацией, владеете этими знаниями, она для вас является компасом. То есть вы четко сориентированы в жизни, вы понимаете, что делать, когда делать и как делать. Поставьте единички, если это понятно. То есть, понимание, как работает нумерология. И после этого. Мы с вами рассчитаем один из первых кодов, который мне хотелось сегодня вам показать. Ага есть единички отлично чтобы вы могли э, пощупать так сказать да, убедиться э, на своей собственной э, в шкуре на своем собственном примере как это работает если меняли фамилию после свадьбы то поменяли судьбу смена фамилии чревато чем изменением судьбы э, приобретением дополнительной кармы э, кармы рода своего избранника, своего мужа, и на самом деле это достаточно серьезный момент, и я рассказываю об этом на своем курсе «Практическая нумерология». Более того, я даю конкретные инструменты, как справляться с этой новой вибрацией, с этой новой энергией, как, скажем так, не попадать под влияние кармы, родовой кармы мужа и так далее. Итак, давайте попробуем рассчитать первый код, код реализации. Это важный код. Что такое код реализации? Это наш код успеха, то есть благодаря чему, каким своим способностям, талантам, умениям мы с вами можем достичь успеха в реализации своего предназначения. Его расчет вообще несложный. Многие всегда пугаются, «Боже мой, нумерология, надо считать, это сложно». Нумерология несложна в плане подсчетов. Она сложнее в плане понимания, трактовки да, всех тех цифр, которые вы получаете. Но рассчитывать нумерологическую карту вообще несложно. Что вам нужно для этого? Да. запишите пожалуйста ваш день рождения именно день месяц мы не трогаем год мы не трогаем код реализации зашифрован в дне вашего рождения и если вы родились в первой декаде месяца то есть от 1 до 9 включительно числа то ваш код соответствует дню которые вы родились. Если вы родились 5 числа, значит ваш код реализации 5. Если 9... -го... 9. но если вы родились во второй и в третьей декаде 10 15 25 числа что вам необходимо сделать вам необходимо свести ваш код рождения ваш код реализации до однозначного числа то есть например если вы родились ну 25 то то ваш код реализации будет 2 плюс 5, ну, то есть 7, да. Или если вы там родились 13-го, то 1 плюс 3 получится 4, да, код реализации. То есть очень простые математические действия, которые не требуют особых способностей единственный момент единственный момент на который я обращаю внимание это если вдруг у вас есть особый код то есть если вы родились 11 или 22 числа или вы могли родиться 29 числа вот эти три числа являются исключениями. Это так называемые мастер-числа, управляющие числа, особые коды, которые мы не сводим до однозначного числа. Ну, 1122 так и остается. Если вы родились 29 числа, то вам нужно все равно суммировать 2 плюс 9, у вас в итоге получится 11. Да? Посчитайте, пожалуйста, свой код, реализации. Если есть у кого-то какие-то вопросы, напишите, я с удовольствием помогу вам посчитать и разобраться. Почетку до реализации очень-очень простой. И кто уже посчитал, напишите мне в чат, что у вас получилось. Так, Наталья Котляр, 29.11. Значит, 11. Людмила, 4. 29, 11 – это 2, это не 2, это 11. 28 – это код 1, совершенно верно. Так, 29, 11, 9, 2, 11, как много у нас 11? 3, 6, 7. Угу. Отлично, я вижу, что у всех получилось. Да, получилось посчитать. Да, 29 – это 11. Очень много 11. Знаете, я не удивлена, потому что на нумерологию часто приходят очень много 11. -ек. Для них тема понимания своего предназначения и именно реализации своего предназначения очень и очень важна. Что мы получаем с этими кодами? Вот каждый из нас получает свой код реализации а я сейчас говорю не о предназначении это другой код который мы рассчитываем на курсе по нумерологии а код реализации он очень важен потому что это что это путь это стратегия это то каким образом мы должны реализовывать свое предназначение то есть Код реализации ⁇ это такой вот ключик к своей судьбе, как это красиво звучит в нумерологии, ключ к воротам своих возможностей. Да? То есть в нашем коде реализации зашифрованы основные стратегии поведения, реакции на какие-то события, то, как мы взаимодействуем с другими людьми, наши главные таланты, наши особенности, которыми нас наделили. Все то, что нам дано для выполнения предназначения именно через действие, то есть то, как мы это используем. Получается, что код реализации... Это врата наших возможностей, это наши возможности. Ребят, понятно, это двоечки, пожалуйста, поставьте. Получается, что нумерология дает нам ключик от этих врат наших возможностей, то есть от того, как на самом деле реализовать свое предназначение. И через то, как мы реализуем свое предназначение, мы ну, живем либо счастливую жизнь, либо не очень. Вопрос, насколько вы удовлетворены своей жизнью на сегодня? Вот, насколько вы себя ощущаете счастливым человеком? Давайте возьмем шкалу 10. Да? Она такая очень приземленная, и в принципе в этом промежутке 10 можно понять очень многое. Насколько вы удовлетворены? своей жизни на сегодня что вот да, я живу так, как хочу у меня есть все то о чем я мечтаю мои цели мечты желания не реализованы я просыпаюсь каждый день с хорошим настроением я засыпаю с ощущением удовлетворения и счастья и я могу сказать что я счастливый человек вот, да, вот в этом контексте удовлетворение своей жизнью, сразу для себя получите некий такой ну, маркер, где вы находитесь, вы ближе к десятке или вы ближе к единичке. И тут сразу включаются вопросы. Почему? Что? Как? Если там 2, 3, 5, что мне мешает? чувствовать себя счастливым на 10. А если 10, то что меня все еще внутри тревожит, беспокоит, озадачивает, в чем я хочу разобраться, что я продолжаю искать: да, искать ответы, искать информацию, искать, может быть, источник или учителя, что это? Да? Вот такие, такой должен быть проходить внутренний, скажем так, монолог. И Следующий вопрос, давайте его зададим каждый себе, будет звучать так, «Почему я не имею на сегодняшний момент то, что хочу?», и все, что приходит, все, что сейчас придет, вы можете записать прежде всего в своих блокнотах, в своих листиках, если вы не хотите делиться в прямом эфире. Не пишите этого, да, то есть вы можете для себя зафиксировать. Потому что, знаете, с чем я сталкиваюсь? Я особенно, когда прохожу, провожу открытые встречи, ко мне приходит 20, 30, 50, 100 человек на открытые встречи, например, посвященные тематике отношений, денег или здоровья. И когда задаешь вопрос в аудиторию, в прямой эфир, у всех все хорошо, у всех все просто супер, отлично, классно, зашибись. Когда ты заканчиваешь встречу, и ты э, как бы уходишь, тебя начинают догонять. Один, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. Дорис, а вот у меня это, это, это. Дорис, а вы знаете, а вот как с этим справиться? То есть я это как понимаю? Э, отсутствие смелости... Признаться в открытую, в том, что существует проблема. Это нормально, не все хотят анонсировать свои проблемы. Фейк то, что здесь, в Дубае, вот, например, сплошь и рядом, фейковое представление: для всех у меня все классно очень одиноким, очень неуспешным, очень нереализованным, непонятой и так далее. Ребят, если вы пришли ко мне сюда на прямой эфир, давайте не будем играть в фейк, давайте не будем делать вид, что у нас все супер классное зашибись, если это на самом деле не так. И будьте честны сами с собой напишите почему вы не имеете того о чем мечтали на сегодня наверняка внутри каждого из вас есть ответ по себе знаю я когда задаю себе этот вопрос а почему у меня нет до сих пор того что я хочу я очень четко понимаю и когда я это понимаю мне некого обвинять я Четко знаю, что если я этого действительно хочу, я сделаю вот первое, второе, третье, я это получу. Делать или не делать, это уже такой вопрос, опять же таки, мой выбор. Но, по крайней мере, я убираю у себя иллюзии того, что то, что у меня есть на сегодня, те проблемы, которые у меня есть на сегодня, в этом виноват кто-то другой, или это зависит от чего-то или кого-то, от государства и так далее. Напишите, почему-то я не вижу комментариев на этот свой вопрос. А, да? Смелее. Почему вы не имеете всего того, о чем мечтаете? Особенно это вопрос к тем, кто вот десяточки поставил. Да десяточки девяточки восьмерочки если у вас есть все то о чем вы мечтаете вы вряд ли бы приходили на открытые вебинары на тему реализация предназначения блокираторы реализации предназначения и так далее значит есть что-то что вызывает волнение запрос есть что-то что вы пока не смогли решить что это да и вот вопрос почему вы не можете иметь все то, что вы хотите, он может очень где-то близко в этой области находиться. Если есть достаточно смелости это признать, пишите. Вы знаете, честно говоря, я иногда, и вот буквально на днях пришла к такому, это вообще спонтанно произошло, такой какой-то образ. Может быть, вчера я иногда себя чувствую как Галилео Галилей, которого хотят сжечь на костре, да? Особенно, когда я провожу прямые эфиры и когда э, я вынуждена вынуждена говорить о каких-то вещах не очень приятных, которые не хочется слышать, не хочется принимать, хочется отмахнуться и сказать, что это ерунда или неправда. Иногда, когда я говорю вещи, я сегодня буду говорить об одержании чужими ролями, у меня возникает ощущение, что меня прям хотят сжечь на костре, только потому что я имею право, имею наглость это говорить в прямом эфире. У меня когда возникает такое ощущение, мне страшно, честно вам скажу. Вот я вас не вижу по ту сторону экрана, и когда я пытаюсь действительно говорить с вами откровенно, зацепить за моменты, которые являются правдивыми в нашей жизни, я себя чувствую, как этот Галилео Галилей, которого сейчас сожгут, просто потому что он имел наглость и смелость назвать проблему именем ее. Это я так поделилась <соединяющие> своими чувствами в прямом эфире. Да, ну, надеюсь, это пробудило вас на какую-то откровенность. Напишите. Так, не хватает денег, признание использования внутреннего потенциала. Заниженная самооценка, нет энергии, созависимость, низкая самооценка, неправильные приоритеты, лень. Угу. Себя оставлю на последнее место. Так, есть ограничения, Елена, аскеза. Угу. То есть бою жизнь, боюсь жизнь на полную. Так, не заняла свое место. Хочу быть полезной, Наталья. Прекрасно. Хотите быть полезной, приносить пользу? Супер. Нет, это значит обрести профессию. Это запрос конкретный. Так, на последнем месте. Неумение расставлять границы. Страх потери. Угу. Так, хорошо. Нет любви к себе. Метаюсь в сторону. Ну, спасибо, что написали на самом деле то, что думаете. Надеюсь, включила вас на это своей откровенностью. Вопрос тогда. Я вот всегда на своих открытых флешмобах, прямых трансляциях, уроках в Ютубе, я всегда говорю о том, что у каждого из нас есть способности, есть таланты, каждый человек уникален. Мы приходим сюда с целым набором инструментов для того, чтобы реализовать свою миссию и свое предназначение. И очень часто возникает вопрос, так а что не так? Почему тогда, если каждый человек из себя представляет настолько уникальное существо с талантами, способностями, возможностями, почему мы себя не можем реализовать? Вот вы как думаете, напишите, пожалуйста, сейчас в чат, что вам мешает? каждый из вас реализовать себя на полную катушку независимо вы мама или вы бабушка вы работаете на кого-то вы работаете на себя вы осваиваете новую профессию по вашему мнению что вам мешает реализовать себя напишите Так, живу чужими жизнями, Галина. Угу. Остальные. Что? Что кому мешает? Нехватка денег. Неуверенность в себе. Угу. Еще смелее, ребят. Пишите. неопределенность, страх, расфокусированность. Вот, отлично. Пишите, пишите смелее. Я, так сказать, подхвачу волну, что это такое, чтобы вы больше и лучше поняли себя. Есть такая особенность. Каждый из нас, приходя в этот мир, помимо талантов и способностей, он еще и получает так называемый минусовой багаж. Что такое минусовой багаж? Это то, что вызывает у нас чувство страха, неуверенность, неудовлетворенность. То есть это наши так называемые деструктивные убеждения. Это наша карма прошлых воплощений. Это наши страхи, это наши комплексы. Это сложности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Абсолютно у каждого человека есть минусовой багаж. Это такой основной... Довесок, с которым мы приходим, для чего этот минусовой багаж? Для того, чтобы справившись с ним, то есть посмотрев, изучив, познав, признав, мы имели возможность трансформировать свой минусовой багаж и реализовать свое предназначение. И это абсолютно у каждого человека. Как только мы изучаем и трансформируем свой минусовой багаж, у нас открываются ворота возможностей. То есть мы получаем возможность реализовать себя. Двоечки, если это понятно, это очень важно. У каждого человека есть минус, есть утяжелители, которые его эм, стаскивают, постоянно стаскивают вас. Вот вы наверх, а вас стаскивают вниз. Да? Это так называемый минусовой багаж. Причем каждый приходит своим то есть деструктивные программы о которых я вам говорила вчера это то что мы уже получаем в этой жизни а с минусовым багажом мы приходим с вами изначально от рождения и он есть у каждого из нас у кого-то больше у кого-то меньше у кого-то это карма у кого-то это скажем так моменты скажем так, страхов, да, или моменты потери ориентации, или какие-то качества характера. Вот, ну, у каждого это проявляется по-своему. Хотите сейчас попробовать убедиться в том, что нумерология действительно помогает не только рассчитать, любой код, потому что ну, рассчитывать, вот я вижу комментарии как раз от Оксаны, рассчитывать мы с вами можем много, мы можем с вами рассчитать прям вот, вот все, все разные показатели, это можно сделать даже онлайн, в интернете на сегодня очень много расчетчиков онлайн, когда можно рассчитать там 33-55 кодов, Вопрос не в расчете, вопрос правильной, корректной трактовки такой, чтобы была действительно информативной, экологичной и дающий вам возможность и для осознания, и для трансформации. Чаще всего в интернете, ну, Трактовки сняты вот прямо от балды, по этому поводу есть очень много эмористических роликов, да, и, и вообще никак не связаны друг с другом. Вот я хотела бы вам показать, как, например, можно с помощью а, нумерологии а, да, выявить свой багаж а, минусовой. Плюсики поставьте, если готовы. Честно посмотреть на тот багаж, который у вас есть, потому что э, у каждого из нас есть тот багаж, которого мы заслуживаем. Серьезно, э, мы не рождаемся просто так в любую дату, не бывает такого. Если бывает, то это изначально предопределено там воплощенческой структурой или духом рода. Это тоже можно рассчитать с помощью нумерологии. А в принципе мы рождаемся в ту дату, которая четко включает и все наши предыдущие долги кармические, и наши задачи для текущего воплощения. Поэтому что вам нужно сделать? Вот тот расчет, который я вам дала, расчет кода реализации мы посмотрим на него с вами с другой стороны поскольку тема озвучена как блокираторы предназначения что нам мешает реализовать предназначение то я трактовку вам даю именно с этого ракурса что мешает вам реализовать ваше предназначение если смотреть в корень в кон конкретно в вашу карту рождения, то это ваш минусовой багаж. Посмотрите, пожалуйста, какая цифра у вас получилась, когда вы рассчитывали свой код реализации. И вы сейчас получаете трактовку, что является вашим минусовым багажом. Да? Вот код реализации, то, что вы рассчитали, то, что вы мне писали в чат, у кого это единичка, то ваш минусовой багаж это не умение выражать свои чувства, это не любовь к себе. На самом деле вы не любите себя. Вы только делаете видимость, что вы любите. Потому что внутри каждой единички глубоко на уровне души существует программа ненужности. Я не нужен, я не важен. Это я говорю сейчас единичкам. Если вы единичка и это так, напишите ваш комментарий в чат, насколько это попадает в цель. Если ваш код реализации 2, то ваша проблема – это мнительность, ваш минусовой багаж. Это неуверенность в себе, это зависимость от мнения окружающих. Это чрезмерная мнительность, чувствительность к критике. И ваша программа это программа потерь. Вы очень боитесь потерять расположение, отношения, работу, что угодно. Вот для вас потеря чего-либо является очень и очень сильно травматичной. Это карма двоек. Пишите ваши комментарии, ребята. Если ваш код реализации 3, то ваш минусовой багаж – это самокритика, вы очень критичны к себе, внутри вас постоянно происходит этот внутренний монолог, что я делаю не так, где я ошибся, что со мной не так, почему я поступил таким образом и так далее. Да? И при всем при этом присутствует карма лени, программа лени, то есть реально что-то менять, делать действия вам как будто чего-то не хватает, как будто вы ждете пинка, то есть лень, не хочется и замкнутый круг самоосуждение самокритика лень и так далее вот эта тройка если вы четверка то это жесткость это прагматизм это ваш минусовой багаж это то что мешает вам быть более успешным в бизнесе строить отношения вы не понимаете свои чувства и у вас карма эмоциональности вы не можете выражать свои чувства вы блокируете все свои эмоции вы не понимаете чувства других людей из-за этого очень часто остаетесь несчастными в отношениях и вам очень сложно очень сложно даже в бизнесе договариваться с кем то вот пожалуйста это минусовой багаж нам да? Если вы пятерка, то ваш минусовой багаж не умение доводить начатое до конца. Расфокусировка. На, вы припрыгиваете, вы теряете фокус. Вам то сейчас этого хочется, потом этого, потом этого. И присутствует карма безответственности, То есть не хватает ответственности для того, чтобы взять на себя какое-то решение довести его до конца, какое-то дело. Это карма безответственности. Так работает э, пятерка. Если у вас код реализации 6, то ваш минусовой багаж – это низкая самооценка. Для вас всегда в приоритете другие, вы всегда других ставите на первое место, вы игнорируете собственные желания. И карма перфекционизма вам для того, чтобы почувствовать внутреннее удовлетворение, нужно, чтобы все прям было идеальным. Что это создает в жизни? Конечно, лишнее напряжение, стресс. Это создает э, чрезмерную нагрузку на вас и так далее. Это минус шестерки. По семеркам это замкнутость. Если ваш код реализации 7 то минусовой багаж это цинизм, скептицизм, недоверие и карма одиночества. Вы чувствуете себя очень одинокими, вы чувствуете себя очень часто непонятыми. Вы чувствуете нежелание делиться своим внутренним миром или подпускать кого-то близко к себе. Восьмерки это деспотичность, это властность это деспотизм да такой манипулировать любите это ваш минусовой багаж и вы можете осознавать этого можете не осознавать этого но оно у вас работает вам легко манипулировать чувствами мыслями да, ситуациями которые происходят и в вашей жизни поэтому а минусовой багаж очень часто может проявляться испытаниями в плане денег, например. Нам, то есть присутствует страх потери денег, страх потери влияния. Страх потери власти и так далее. Если ваш код 9, то это гиперчувствительность, это обидчивость, это ваш минусовой багаж, это то, что мешает вам быть счастливыми. да. И карма невостребованности. То есть вы очень можете многое знать, многое уметь <à> <humains> и хотеть помогать, но у вас работает программа невостребованности. Нам, это карма. Если 11 и 22 мастер числа, здесь тоже есть свой минусовой багаж. Для 11 это неадекватность восприятия материального мира. То есть очень сложно почувствовать себя живым именно в этом мире, именно в этом теле, именно в этой реальности. У 11 присутствует часто карма духа, то есть очень сложные ситуации по жизни до тех пор, пока 11 не понимает своего предназначения. А 22, если ваш код, то это страх собственной силы, и э, э, сложно на самом деле справляться с этими энергиями. Завышенные требования к себе, а к другим. То есть карма собственной значимости. Для человека очень важно, чтобы его слышали, понимали, оценили. И если этого не происходит, то начинаются конфликты, начинаются обиды, начинается разочарование, начинается потеря энергии. Вот так работает минусовой багаж. Напишите мне сейчас, кто себя узнал, себя или своих близких. Вот, то, что я сейчас рассказала. Конечно, кратко, потому что ну, много информации детально я выдаю на своих курсах. Но сейчас, для того, чтобы вы могли пощупать, как работает нумерология, насколько на самом деле затрагивает нас прямо за нутро, я хотела вам дать это почувствовать, и я взяла такой вот ну, максимально простой инструмент, как вот реализации и его значения, которое, тем не менее... Помогает понять, что, как со мной работает, какой у меня минусовой багаж, то есть то, что мне мешает на самом деле реализовать себя, все свои таланты, все свои способности, да, ведь так работает минусовой багаж. Это не просто информация, да, с которой ну, мы можем послушать и так далее. Это для вас конкретные подсказки. Это все равно, что вы на консультацию сходили, да, и получили вот рекомендации по своей ситуации. У каждого человека есть свой минусовой багаж. Тут есть такой момент: насколько мы готовы воспринимать эту информацию, насколько мы к ней открыты, насколько мы готовы быть самокритичными, видеть. А, правду, сложнее всего всегда по себе да, принять какую-то информацию. Я это знаю из своего личного опыта. По кому-то нам кажется все четко, вот раз-два это так. А по себе, ну нет, я не такой или я не такая. Это нормально на самом деле, когда мы начинаем заниматься самопознанием. Потом, если вы продвинетесь в этом вопросе, если вы действительно захотите сдвинуться и перейти на другой Новый качественный уровень своей жизни, вы сможете принять правду о себе, какой бы она ни казалась изначально ну, чужеродной для вас. Вопрос: что со всем этим делать? Да? Зачем нам определять свой минусовой багаж? ну Ответ очевиден: естественно, для того, чтобы мы могли. Устранить вот эти вот препятствия, потому что что такое минусовой багаж, это то, что ограничивает наш потенциал, то, что не дает нам возможности вырасти, да, реализовать себя в полную силу. Как это можно сделать? Это можно сделать, естественно, с помощью инструментов нумерологии. Почему я провожу этот курс, почему я создаю программы по нумерологии? Ну, у меня за 15 лет общего стажа практически и вот 6 лет работы онлайн в прямом эфире уже сформированы конкретные практические инструменты. Что делать, если... Минусовой багаж превалирует, не дает возможности да, реализовать свой потенциал. Я даю эти технологии. Ну, Например, корректировку негативных убеждений о себе, избавление от страхов, от неуверенности, от чувства вины от понимания, осознания своей вообще ценности, повышения самооценки и так далее. То есть моя основная мысль какая, что я хочу донести, что абсолютно у каждого человека есть минусовой багаж, у всех он есть, но самая хорошая новость в том, что мы можем справиться. С этим минусом мы можем вот этот вот тяжелый груз который несем кто-то 20 кто-то 30 кто-то 60 лет на себе мы можем его сбросить и собственно говоря реализовать свой потенциал вот этот момент понятен ребят поставьте пожалуйста плюсики вот это моя основная мысль да я не хочу вас там ввести в состояние что вот есть такой минус есть такая тяжесть и что с этим делать я хочу показать наоборот что всегда есть Выход. всегда есть путь для того чтобы вы могли реализовать себя но тут есть скажем так небольшое осложнение вот минусовой багаж который есть у каждого из нас ну на самом деле это не самая тяжелая задача не самая большая трудность с которой необходимо справиться если вы хотите действительно Реализовать свое предназначение и э, стать счастливым человеком. Что такое счастливый человек? Это когда человек живет так, как он хочет. И при этом абсолютно свободен, абсолютно гармоничен, позволяет жить другим так, как они того хотят. То есть у него нет потребности обвинять кого-то, сравнивать себя с кем-то, доказывать что-то кому-то, да? Вот оно, состояние счастья. Что нам мешает достичь этого состояния? Есть так называемые блокираторы. Предназначение – это когда мы говорим уже не о нашем минусовом багаже, наших внутренних моментах, с которыми мы рождаемся. Это те моменты, которые мы приобретаем с момента зачатия. То есть это некие эмоциональные травмы, которые мы приобретаем в детстве. Это неудачный опыт отношений, бизнеса, самореализации. Это одержание чужими ролями, это очень сильный на самом деле блокиратор, это рабство порядочности, когда мы чувствуем себя виноватыми, когда нам хорошо, когда мы чувствуем, что мы не можем позволить себе что-то того, чего мы хотим, и так далее. Или это программа невидимости, когда мы боимся быть собой, когда мы боимся проявлять себя, выражать то, что действительно для нас важно, то, что действительно для нас нас нужно поставьте мне вот сейчас пятерочки если какой-то из этих пунктов у вас присутствует это то те основные пункты, которые являются блокираторами нашего предназначения. То есть это разного рода программы или встроенные внушения, как я их называю, да, которые усиливают на самом деле действие минусового багажа. То есть у нас и так есть минусовой багаж. А эти программы, они еще и усиливают минусовой багаж. То есть получается, что очень сложно да, в чем-то загвоздка, каждый талантлив, каждый иметь свои способности, но в чем загвоздка, почему редко кто прорывается, нужно иметь либо очень сильную волю и намерение, либо нужно иметь классного специалиста рядом, который помогает прорываться на вот этот более высокий уровень. Почему, что происходит, да, то есть помимо своего собственного минусового блокажа, помимо вот этих вот собственных внутренних блоков. Мы с вами, каждый человек, каждый. мы же социальные существа, мы попадаем под влияние нашего окружения. То есть на нас, на каждого человека влияет папа, мама, сестра, брат, ребенок, муж, жена. И я могу вам сказать, вообще даже больше расширить этот круг, партнеры бывшие вашего мужа вашей жены ваших родителей то есть на самом деле это огромная сеть с точки зрения энергетики которая нас эмоционально энергетически обуславливает то есть что такое обуславливает если вы например хотите свой бизнес или заниматься своим делом консультированием или вы хотите в другую страну но ваше ближнее окружение думает по-другому, не верит, считает вас неспособной, некрасивой. Там, например... Ну, не знаю, у вас не хватает знаний, или в вашей семье присутствует в вашем ближнем окружении мысли, что это плохо, это неправильно, быть счастливым запрещено, и так далее, то происходит, да, Галина, рабство порядочности, обуславливание. То есть ваше близкое окружение влияет на вас энергетически, и вам могут не говорить то, что не верят в вас, в ваши способности или считают ваше увлечение чушью, сектой, баловством и так далее, или ваше стремление, желание ерундой, но могут так думать, и энергетически происходит обуславливание. Это вот как вы оказываетесь в королевстве кривых зеркал. Более того, вам еще говорят и внушают, кто вы есть, по мнению вашего папы, мамы, жены, мужа, брата, ты такой или ты такая. Поставьте плюсики сейчас, если понимаете, о чем я говорю. Это колоссальное внушение, это встроенное внушение. Это очень сильное влияние на нас. И мы внутри можем хотеть чего-то, можем стремиться к чему-то, но получается, что вот этот вот импульс, который идет извне, он как ловится в сетку и блокируется, возвращается обратно. И если вы не знаете себя, если вы не знаете своего предназначения, если у вас нет вот этого четкого вектора, который выстроен, очень легко попасть под влияние, да? очень легко быть обусловленным, очень легко попасть под одержание чужими ролями, когда вас видели кого-то или видят кого-то. Да? Хотя вы на самом деле думаете о себе по-другому и хотите жить по-другому. Я для вас подготовила специальный тест, специальный тест, который я использую в индивидуальных сессиях, в индивидуальной диагностике, тест на одержимость. Ваша задача просто честно, искренне ответить на вопросы, если вы хотите на сегодняшний, понять, на сегодняшний момент понять, насколько вы двигаетесь в плане реализации своего предназначения, или вы попадаете под влияние кого-то, то есть вы одержимы чужими ролями, чужими образами. Да? Ко мне бывает часто приходят на сессию женщины в возрасте уже и рассказывают с такой вот гордостью, что вот моя дочь, на четырех 4 лет ходит в музыкальную школу, я так всегда мечтала играть на фортепиано, но... Дочку приходится заставлять, ей не нравится, через слезы и так далее. Вот это вот формирование, одержание программы чужой. Это не роль, не программа этой девочки. Это программа мамы, которая надела это на голову девочки. Давайте сейчас попробуем разобраться, какие программы надеты на вашу голову, и насколько вы на самом деле самостоятельные, насколько вы одержаны. Простой тест, всего 14 вопросов. Вам нужно отвечать, либо твердое «да», либо иногда, ну, либо твердое «нет». Да, в зависимости от этого оценка будет «да» 2 балла, иногда 1 балл, а «нет» 0 балла. И отвечайте на вопросы. Вы не имеете четких целей на будущее и видение себя через 5-7 10-15 лет то есть вы не видите не знаете чего вы хотите в будущем до да, большей степени меньшей степени или нет второе вам важно чтобы ваши действия были одобрены близкими да иногда нет вы остро реагируете на критику в свой адрес вас легко убедить в чем-либо если использовать четкие аргументы и логику вы стесняетесь брать деньги за свою работу, особенно со своих. Свои – это родные, друзья, тех, кого вы знаете, с которыми вас познакомили и так далее. У вас частые перепады настроения. Вы испытываете неловкость, когда у вас что-то лучше, чем у других. То есть вы имеете, например, возможность куда-то поехать путешествовать, купить себе что-то. Да? И когда вы знаете, что кто-то из ваших родных и близких не имеет такую возможность, вам некомфортно, вы чувствуете себя неловко. У вас существуют долги или тяжелые кредиты. Вам сложно принимать быстрые решения. У вас сложности в отношениях, отсутствие отношений, конфликты, одиночество, чувство одиночества в отношениях. Да. Вы занимаетесь нелюбимым делом или вообще ничем не занимаетесь. Чувство радости для вас достаточно редкое состояние. У вас есть повторяющиеся или постоянные проблемы со здоровьем. Или вы не можете быть собой со своими близкими, неважно с кем, но вы играете роль, вы притворяетесь, вы стараетесь быть кем-то другим, кем-то еще. Угу. Посчитайте, посчитайте каждый ответ. Да, два балла, один балл это ответ иногда, и ноль баллов это если твердая нет. И вот этот тест, он на самом деле может четко очень определить основные критерии, возможно детализация, тогда там 120 вопросов в тесте, но если брать, например, во внимание такие основную градацию, да, что у нас получается, если у вас 15-28 баллов, то... Вы как раз-таки в королевстве кривых зеркал. То есть это высокая степень одержимости чужими ролями. Ну, естественно, чем выше 28, тем больше, если это там... 15-16 меньше, и, и тем не менее реализация своего предназначения затруднительна в таком случае, потому что отсутствует понимание ценности собственной, ценности своих талантов, способностей, вообще отсутствует понимание себя, своих целей и задач. То есть если вы попадаете в эту категорию, то сейчас, пожалуйста, примите это к сведению, задумайтесь. Если у вас 5-14 очков, это скорее говорит о наличии деструктивных программ, больших деструктивных программ в ауре, в энергетическом поле, в психике, и это частичная одержимость. То есть как это проявляется в жизни? Для того, чтобы получить то, чего вы хотите, вам приходится прилагать очень-очень много усилий, очень много усилий, то есть больше, чем, например, когда такие программы отсутствуют. Если у вас от 0 до 4, то здесь нет одержания, Здесь ваши проблемы или трудности, они связаны как раз-таки с минусовым багажом, который у вас есть. То есть это врожденные коды, над которыми просто необходимо работать с помощью нумерологии. Прокомментируйте, пожалуйста, ребят, сейчас, кто как себя чувствует. Я знаю, что может неприятно да, идентифицировать в себе наличие каких-то программ. И тем не менее... Стало ли вам сейчас понятнее, что, как, почему происходит в вашей жизни? Почему, возможно, нет тех результатов, которые хотелось бы иметь? Многие из вас на самом деле, когда посчитают свой тест и получат результаты, вы внутри будете готовы к этому у вас сразу же пойдет реакция, что да, это так и есть. Да? То есть это либо деструктивные программы, либо реально я нахожусь под влиянием своего окружения, мне очень трудно реализовать себя. А может быть, у меня просто-напросто свои собственные внутренние моменты, с которыми необходимо разобраться и на самом деле ребят необходимо разобраться если вы здесь потому что вы хотите поменять то что у вас есть на сегодня вы хотите изменить свою жизнь да, вы хотите э, на совершенно другой уровень качества жизни выйти то с этим нужно справляться и, естественно первый самый шаг это информация Получить информацию что где как не работает что работает против вас на и чем опасно одержание чужими ролями да элементарно тем что у нас проявляется в действительности когда мы одержим когда у нас присутствует деструкция то мы фоним определенной энергия определенными вибрациями и это все считывается окружающим пространством например нам не хотят платить не хотят платить больше не востребуют наши услуги не хотят общаться с нами и так далее то есть результат может быть какой? Отсутствие денег, отсутствие отношений, проблемы со здоровьем да? или отсутствие самореализации, той же, о которой мы говорим. Вместо этого могут быть да, наличие там, долгов, кредитов, каких-то проблемных отношений, могут быть наличие каких-то... Куча дел, суеты, там, нелюбимой работы, дел, которые не нравятся, скуки и так далее. То есть получается что? Что когда у нас присутствует вот это одержание чужими ролями когда мы не знаем своего предназначения да, то мы естественно не можем его реализовать когда мы не реализуем своего предназначения мы не можем а, быть с вами счастливыми ну это законы элементарно а, законы а, вселенной так это работает нам да. все точно вижу комментарии как связано со здоровьем да вот одержание когда у нас присутствует есть разного рода одержания. одержание от родителями на самом деле отнимает энергию по первой чакре то есть жизненные силы если это одержание от там партнера полового мужа и так далее или детей то отток идет по половой чакре Да, то есть у нас отнимает сексуальную энергию, которая является энергией творчества и самореализации в том числе. То есть разного рода одержания, они связаны со здоровьем напрямую. Я специалист в этом деле. Я этим занимаюсь, энергоинформационными коррекциями уже 10 лет, слава богу, непосредственно. Я знаю, что мешает реализовывать таланты, которые заложены в каждом человеке. Да? Пугает ребят или хотелось бы разобраться? Дайте сейчас обратную связь. Поставьте плюсики, если хотелось бы разобраться. Несмотря ни на то, что, может быть, звучит страшно. Нам, может быть, не нравится, как я это назвала и так далее. Плюсики. Может быть, сейчас покажусь кому-то грубой. Я редко использую такой язык. И в то же время этот язык, он может быть очень правдивым, материальным. Да. Так вот, мой жизненный опыт и опыт именно работы с людьми говорит о том, что можно выбраться из любой жопы, где бы вы ни оказались. Либо это совсем уже дно-дно, когда только долги, кредиты, отсутствие доходов. Либо это где-то серединка, когда вы чувствуете себя непонятым, невостребованным, нереализованным. Либо это близко к верхушке, но все равно это некомфортно, когда вроде и занимаетесь любимым делом, но неудовлетворение присутствует, разочарование, недовольство собой, хочется большего. То есть из любого рода жопы можно выбрать. Если только у вас есть твердое намерение оттуда выбраться, а не ну, «ну ладно, ну жопа так жопа, все в жопе живут, почему бы мне тоже не жить в жопе и не радоваться». Вот если вы к этой категории принадлежите, то, честно говоря, я вам ничем помочь не могу, потому что мне в жопе жить не нравится. Я предпочитаю как-то выходить в свет, мне нравится солнышко, мне нравится объем пространства и так далее. И если вам это тоже нравится, то я вас убеждаю, что из любой жопы есть выход, если только вы выразите твердое намерение, ну и, естественно, получите помощь, получите профессиональную помощь, четкие, конкретные пути выхода, выхода из этой жопы и пути дальше. Да? То есть мало выбраться из жопы, еще нужно понять, Каким образом и куда, каким путем дальше следовать? Вот. И я в принципе готова помогать. Спасибо, ребята, за комментарии ваши, мне это приятно. Говорю от души, как есть, знаете, без прекрас. Не буду говорить, что в моей жизни все всегда супер э, зашибись и прекрасно. Жопа настигает иногда и меня. И это нормально, потому что пока мы живы, пока мы эволюционируем, всегда есть моменты, когда нам нужно на том уровне, на котором мы уже себя реализовали, достичь дна, чтобы, оттолкнувшись от этого дна, выпрыгнуть на новый уровень. Это естественный процесс эволюции. Просто когда вы не знаете, не понимаете этого, Включаются деструктивные программы. Весь наш минусовой багаж начинает нас накрывать: сомнения, страхи, комплексы, неуверенность, обвинения, претензии, ревность. О мой гад, боже мой! Да? А если вы понимаете физику процесса, вы знаете свое предназначение, вы четко идентифицируете, ага, вот этот уровень я сейчас пришла, мне нужно собраться, и нужно оттолкнуться, выйти на новый уровень. Вот это то, в чем я могу вам помочь. И очень много писем получила, особенно за лето, с просьбами, Дорис. Понимаю, знаю предназначение, знаю, чем хочу заниматься, но как будто что-то мешает, как будто что-то не дает, как будто все время какие-то препятствия, блоки возникают. То кто-то болеет из родных, то вдруг теряю уверенность в себе, то нужно деньги на что-то потратить и так далее. Очень много разных таких вариантов. И я поняла, что нужно уже в прямом эфире давать а, другую информацию. То, чего не делали до меня никто из нумерологов, вот я сколько изучала рынок, нету такого, чтобы давали конкретные методики по коррекции а, блокираторов, по коррекции а, того, что ограничивает потенциал. Обычно эту работу проводят индивидуально в индивидуальных сессиях, индивидуальные сессии стоят дорого. Я решила впервые это дать в прямом эфире. То есть я буду с вами делиться в прямом эфире технологиями коррекции внутренних блоков, технологиями трансформации минусового багажа и технологиями работы с содержанием, то есть в зависимости от близкого окружения, так, чтобы вы могли... Реализовать свое предназначение, стать свободными, вдохнуть полной грудью и делать то, что вы действительно хотите делать. Понимаете, о чем я говорю? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если да. То есть вот это то, как я могу помочь вам, да, потому что ну, с каждым индивидуально у меня не получится проработать, но тем не менее я готова поделиться этими знаниями в закрытой группе среди тех, кто готов менять свою жизнь, кто готов сбрасывать в себя вот этот вот лишний балласт и реализовывать свое предназначение. Ставьте плюсики, я расскажу вам, как это можно сделать, какой у нас есть путь. Вообще несколько путей, потому что у нас сегодня есть и новички много новичков для тех кого важна тема предназначения понимание своего предназначения да то есть э, добро пожаловать я сейчас расскажу на э, основы курса то есть вот э, тот курс который я создала давайте так с самого начала расскажу это практическая нумерология он включает в себя несколько блоков самый первый блок базовый это для тех э, кто хочет узнать свое предназначение рассчитать свое Карту рождения. То есть, понять, Свои таланты, способности, задачи, для чего я пришел, что мне необходимо решить, через что мне необходимо пройти. Вот это базовый курс. И я считаю, что этот базовый курс, как буквально, необходимо пройти каждому человеку, потому что ну, это основы миропонимания на сегодня. Вы понимаете, кто вы, вы понимаете, что вы себя представляете, и точно так же вы начинаете понимать своих близких людей. То есть на базовом курсе вы рассчитаете полностью свою карту рождения и получите методику, как рассчитывать карту рождения любого другого человека на... Получите ключик к пониманию человека. Если вы хотите больше немножечко погрузиться в эту тему и, например, уже четко разобраться со своими жизненными периодами, что в какой жизненный период вас ждет, что в какой год вас ждет, что вам необходимо делать, на что обращать внимание, на, как бы, что поможет вам преодолеть трудности. Если вы хотите понять, как ваше имя влияет на вашу судьбу, смену фамилии, как вы можете улучшить, свою судьбу если вы хотите понять что такое влияние мастер чисел управляющих чисел на свою жизнь то вот это основной блок основной блок идет после базового если базовое это три занятия основной блок это 3 плюс 5 занятий и вот за эти восемь занятий ребята, у вас будет полная картина относительно своего предназначения. Кто вы, зачем вы пришли, что вас ждет, какие жизненные задачи, уроки вы проходите, как вы можете их пройти максимально легко для себя, как вы можете реализовать свое предназначение, в какой сфере вам необходимо себя реализовывать, как вам выстраивать взаимоотношения с другими людьми. То есть полный объем информации вы получаете в процессе изучения основного блока, да, понимание предназначения и так далее. Ну и, конечно же, вы можете стать очень классным авторитетом для своих детей. Если вы, например, мама, папа или бабушка, дедушка на сегодня, то эта информация, она очень дорогого стоит, потому что вы можете давать очень классные, качественные советы по тому, например, в какой кружок отправить, какую секцию, какую выбрать институт для обучения. У вас будет вся эта информация, вы будете... Знать, да, что посоветовать, что подсказать. То есть этот блок для тех, кто хочет глубоко понимать свое предназначение и помогать своим близким. Любовь Иларионова – это не психоматрица, это классическая нумерология. Это другой инструмент нумерологии, который с другой стороны, скажем так. Да, раскрывает эту информацию, дополняет психоматрицу, потому что я в своей практике, да, вот почему я такой успешный нумеролог, я использую целый ряд инструментов, то есть и психоматрицу, и классическую нумерологию, и энергоинформатику, да, и там ряд других моментов, которые тоже включила в свой курс по практической нумерологии, психологию, коучинг, эмоциональный интеллект. Это делает работу более эффективной. Поэтому если вы уже что-то изучили, вы можете дополнить свои знания с помощью вот этого блока. А если вы новичок, то для вас это... Просто прекрасная возможность начать изучать себя, нумерологию и, скажем так, освоить свое предназначение. Ну а самое главное в этом курсе, это, конечно же, блок коррекции. Это то, что я вам говорила, является новым. Мое ноу-хау вы не встретите больше нигде этого блока. Это чисто мое изобретение, мой авторский курс, мои технологии. И поверьте мне, я очень много заплатила в свое время, изучая разные из этих направлений и приобретая эти знания и техники, которыми буду с вами делиться в этом курсе. То есть блок коррекция, он включает в себя что? Не теорию, а конкретно практику по утилизации любого рода блокировок, которые у нас с вами существуют. Это ограничивающие убеждения, это одержание чужими ролями, это программа невидимости – это внутренние страхи, это заблокированные ресурсы, заблокированные потенциалы и так далее. То есть вот блок коррекция, он конкретно направлен на устранение всех наших внутренних блокираторов предназначения и внешних. Да? И для тех, кто не знает, о чем я говорю, буду использовать Целый ряд инструментов, и, ребята, они не связаны с нумерологией напрямую, честно, потому что невозможно убрать в блокираторе предназначение знаниями, да? Блокираторы убираются действиями, блокираторы убираются определенными конкретными инструментами, техниками. Их нельзя убрать, наши блоки, просто с помощью знаний. Мы можем осознать, что мешает, но для того, чтобы это убрать из нашего поля эмоционального, ментального, энергетического, нужен другой инструмент. Поэтому те инструменты, которые я буду использовать в блоке коррекции, они не нумерологические. Это инструменты коучинга, это инструменты психотерапии, это инструменты эмоционального интеллекта. И самые мощные из них – это инструменты, энергоинформатики и инфосоматики. В целом за а, вот этот вот уровень коррекции вы получите более 30 разных техник по коррекции своей а, матрицы рождения, по коррекции своей а, судьбы. И а, ваша задача сейчас выбрать тот вариант, вот я вам рассказала, базовый, блок основной блок и блок коррекция вот что вам нужно вы хотите познакомиться с собой со своим предназначением освоить на основы нумерологии вы хотите получить более глубокое понимание своего предназначения чтения карты рождения или вы хотите получить это второе и еще и коррекции, то есть снятие блоков своего, реализации своего предназначения. То есть выберите свой вариант, да, и исходя из этого, я сейчас попрошу Олесю сбросить ссылку. Ваша задача будет пройти по ссылке и выбрать тот вариант участия, который вы хотите. Сделать это можно сейчас. Вот по ссылке я вижу уже ваше нетерпение, вижу уже, как вы хотите, топаете ножками. Давай, Дорис, хочу, хватит рассказывать. Благодарю вас, мне это приятно очень слышать. И поверьте мне, это того стоит. Этот мой новый курс по практической нумерологии, особенно блок-коррекция. Он стоит того, чтобы его очень сильно хотеть и иметь возможность, эти технологии применять в своей жизни причем не разово потому что же запись занятий ведется а применять в принципе в работе со своими клиентами или помогать своим родным и так далее это того стоит Итак, так принимаете решение ваша задача пройти по ссылке оставить заявку. если у кого-то уже есть база у вас есть возможность купить блок коррекции, Елена, отдельно. Он стоит 6900. Можно купить только блок коррекции. Это только для участников FM. Такая стоимость, такие условия. Вы можете купить блок коррекции отдельно, если вы уже проходили у меня базу. Людмила Тарасенко, если ваши детки родились после 2000 года, я особенно рекомендую этот уровень, вот блок коррекция, потому что у деток-двухтысячников очень сильный минусовой багаж. Вот насколько способности сильные и таланты, настолько у них сильный минусовой багаж. И продвинутый уровень для вас будет просто ну, спасением, будет помощью. Вы научитесь, как с ними работать, как помогать им преодолевать вот эти вот внутренние страхи, комплексы и так далее. Да, в продвинутый блок входят все предыдущие, соответственно, да, то есть есть базовый блок, есть основной блок, в который входит базовый блок, есть продвинутый блок, в который входит и базовый, и основной блок. Сколько всего занятий? Всего занятий получается 3 плюс 5 плюс 4. 12 занятий получается всего за этот интенсив. Каждое занятие длится примерно полтора часа. 7 октября по какое? По 15. Так, записи занятий будут, ребята. Если оставляли заявку вчера, сегодня оставлять повторно не нужно. Продвинутый блок – это коррекция. Совершенно верно. Спрашивайте, ребят, задавайте, пожалуйста, вопросы. Вот все то, что вас волнует, все, что вы хотите уточнить. Занятия будут проходить онлайн, мы будем с вами работать вживую. Это не запись, поскольку это мой новый курс. Даже те, кто базу у меня проходил, поверьте, если вы решитесь повторно пройтись, вас ждет много интересной информации, тех открытий, которые я сделала. Особенно по поводу потенциала личности, особенно по поводу одержания чужими ролями и так далее. То есть информация будет новая даже в базе. А блок коррекция это вообще то, что я буду давать впервые в прямом эфире. Поэтому проходите по ссылке, оставляйте заявку, просто выберите для себя тот уровень, который вы считаете для вас, ну на сегодняшний момент самый, самый, самый важный. И Любые вопросы, которые есть сейчас, задавайте, не стесняйтесь. Так, основной и продвинутый, без базового. Леночка, если вы хотите пойти ко мне на продвинутый, оставляйте заявку на продвинутый. В него автоматом ходят, то есть получается как бы бонусом. Идут базовый и основной. И это отражено в цене, потому что, когда вы получаете продвинутый, вы покупаете продвинутый по цене, у вас получается огромная скидка. Для вас как бы базовый вообще идет в подарок, а основной идет за полцены. Так, меня выбивало ненадолго. Достаточно ли меня сейчас слышно хорошо? Видно ли меня? Поставьте десяточки, пожалуйста. Есть, да? Отлично. Так вот, что я хотела сказать. Чем выгоднее покупать продвинутый пакет? Тем, что когда вы покупаете продвинутый пакет, для вас базовый идет как бы автоматически в подарок а основной идет за полцены. Ну, такая математика. То есть чем на больше вы готовы трансформацию для себя, внутри себя, тем дешевле для вас это стоит. Поэтому если вы умеете считать, то вы посчитаете, что стоимость одного урока, когда вы идете на продвинутый уровень, она значительно дешевле, чем если покупать частями. То есть получается базовый вообще в подарок. Так, если еще какие-то вопросы, ребят, могла что-то пропустить, спрашивайте, спрашивайте, если есть вопросы. Все вопросы по оплатам пишите, вот Олеся сбросила вам ссылочку. Я что могу добавить? Ну, Если вдруг для кого-то звучало неубедительно, почему у меня стоит учиться, особенно таким темам, как предназначение и коррекция судьбы? Ну, Потому что я сама являюсь примером того, чему я учу, что я верю, о чем я говорю, примером успешной реализации своего предназначения. При том, что я с 12 лет осталась без родителей, абсолютно одна, да, и на сегодняшний момент у меня есть, нет ни одного родственника, если брать родственников. И тем не менее, да, я живу той жизнью, которую хочу. Занимаюсь любимым делом, у меня есть прекрасная семья, муж, у меня есть дочь, которая 22 года, которая тоже уже пошла о волне реализации своего предназначения, тоже живет здесь со мной в Дубае. Поэтому, ну, наверное, я имею право и могу поделиться, как достигать успеха, как реализовывать свое предназначение, как это делать, несмотря на все внешние ограничения, потерю родных, отсутствие поддержки, сложной экономической ситуации и так далее. И если действительно для вас это важно, чтобы тренер-преподаватель был практиком, а не теоретиком, то добро пожаловать ко мне на курс. Кроме того, мой курс, он является авторским тренингом, и он включает в себя практические инструменты, то есть это не теория, это не учебники, это целый набор инструментов из всего того, чему я обучилась за последние 13 лет, и в в этом модуле, особенно коррекция будут использованы, как я уже говорила, и инструменты психологии, инфосоматики, энергоинформатики, коучинга, эмоционального интеллекта. Этого вы не найдете ни в каком курсе по нумерологии, который сейчас существует на сегодняшний день в интернете. Ну нет, на самом деле, на самом деле, аналогов моему обучению. Поэтому принимайте решение, ребят. И если вы хотите действительно решить свои проблемы, убрать все ограничители своего предназначения, то добро пожаловать ко мне на курс. Проходите по ссылке, записывайтесь. Я буду рада вас видеть. Я буду рада вам помочь убрать все внутренние ограничения. Так, расписание есть. Каждый урок уже определен в расписании. Это действительно так. Как только вы оставляете заявку, оплачиваете, вы получаете доступ в ваш личный кабинет, и вы увидите расписание всех занятий, в какой день, когда, какое занятие будет. Вот И, собственно говоря, вам просто нужно приходить на занятия вовремя, или если вдруг вы не можете присутствовать, то вы получите запись на следующий день, она будет выложена в вашем личном кабинете. То есть все максимально просто. Если вы твердо приняли решение, что хотите участвовать, вам обязательно нужно пройти по ссылке и оставить заявку. Сделайте это прямо сейчас. Выберите тот уровень, в котором вы уверены. Сомневаетесь, нужно ли вам на продвинутый, оставляйте заявку на основной или на базовый, но обязательно оставьте заявку, чтобы зафиксировать свое намерение, чтобы зафиксировать для себя цены, как для участников флешмоба. Для этого нужно пройти по ссылке и оставить свою заявку. Если вы идете учиться ко мне на курс, вы получаете свидетельство. Вот пример свидетельства вы видите сейчас на экране независимо от того, какой уровень вы прошли, вы получите соответствующее свидетельство. То есть продвинутый уровень гарантирует вам э, наличие основной базы. Вот если вы, например, хотите дальше осваивать профессию нумеролога, консультировать людей, то это свидетельство, оно имеет вес, да, оно будет говорить о том, что у вас есть необходимая база, необходимый фундамент для того, чтобы вы могли уже консультировать. Это очень важно. Угу. Да, записи остаются с вами навсегда. Их нужно скачать сразу себе на компьютер. Если не хотите скачивать, то в вашем личном кабинете они будут в течение года. Поэтому я рекомендую все-таки скачивать на свой компьютер. И они с вами остаются навсегда. Абсолютно. Даты обучения. Мы начинаем 23 сентября. 23 сентября. И последнее занятие, я вот прям сейчас открою расписание, у нас будет 15 октября. Это интенсив, курс интенсив, и у нас с вами будут идти занятия, несколько занятий в неделю. Я не...